Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Вячеслав. Как поживаете? Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня у меня несколько мыслей относительно, где же мы можем увидеть дно биткоина. Рассмотрим месячный график этого актива. Почему именно месячный? Если кто меня смотрит уже достаточно давно, то знает, что я очень редко обращаюсь к таким большим таймфреймам. Но вот, видимо, выпало время. Пришло, когда нужно еще сопоставить эту... Информацию, так как на данный момент по тем фреймам, на которых я постоянно работаю, это часовики, дневка, на них пока что очень сложно что-то говорить. Не записываю, к сожалению, видео каждый день, хотя хотелось бы это делать, честно говоря, но не люблю переливать из пустого порожня, так как с момента выхода моего последнего ролика ну не было каких-то таких особых моментов, которые бы стоило осветить, я считаю, что это касаемо, конечно же, движения цены самого биткоина. Рассматривать же остальные альты я не вижу смысла, так как все полностью привязано к биткоину. И то, что, допустим, сейчас Qtum дернулся на 12%, процентов, это не означает, что он там задержится или пойдет в рост. Это все кратковременное событие, видимо, отработка каких-то фундаментальных вещей или же просто поддержание жизненного цикла самими разработчиками чеками данной монеты. Это лично мое мнение. Напишите, кстати, в комментариях, если вы со мной не согласны в этом. Итак, давайте же перейдем, наконец, к анализу. Но прежде чем это сделаем, я бы хотел все-таки пригласить в канал Телеграме. Ссылочка на него будет в описании. Там мы даем оперативную информацию по рынку криптовалют, в частности по биткоину. Поэтому welcome. Будем рады вас там видеть. Ссылочка в описании. Давайте прокрутим об обратно назад, да, вернемся в прошлое, так сказать, и посмотрим на изначальное движение цены биткоина. Что происходило? Это, друзья, огромные такие вот свечи, которые нам привычно достаточно видеть. 1 ноября 2013 года, вот эта вот огромная свечка длинулась на, собственно, целый месяц, да, целый месяц был роста, после чего, естественно, пошла коррекция. Пошла коррекция и для вашего понимания, да, то есть, насколько она была глубокая, была она в районе где-то... 85-87% в этом диапазоне, даже я бы сказал 84-87, вот так вот. После чего, как мы можем видеть, она все-таки отыграла свое движение и пошла дальше вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, ну и к росту к тому, который мы уже видели, собственно, в 2017 году зимой как это все происходило, да, в биток достиг скольки? 20 тысяч, верно, да, максимальная отметка была, там чуть меньше, но это на битстампе, будем говорить 20 тысяч. А здесь же в тот момент, когда это происходило первый раз, когда был огромный пузырь, да, то есть это по факту это пузырь стопроцентный, и тогда, я думаю, об этом тоже говорили, просто не у всех он на тот момент еще был на слуху, это было порядка вот 1150-1200 долларов, да, возьмем там запасиком немножечко диапазон, и как же это все происходило? Да? То есть с точки зрения, допустим, если взять еще, проанализировать само движение цены и вместе с объемами взять, что у нас показывает график. Нарастание объемов, да, то есть вход, в, влив в инструмент, большой капитал, вот это вот все влилось, ну и здесь, соответственно, все начало сливаться ровно таким же огромным объемом, как и заливалось. Слилось, сливалось, сливалось, сливалось потихонечку, утихало, утихало. И здесь обращу ваше внимание, на то, что вот это вот и вот это очень похоже на то, что это были как раз останавливающие объемы, которые тормозили вот данную, данное понижение актива. И, как мы можем видеть здесь, если приблизить немножечко, то здесь образуется такой пин-бар. Ну, он не такой хорош, как должен был бы быть, конечно. Но, тем не менее, мы понимаем, что вот в этом вот объеме и в этой свечи уже начали появляться покупатели. Причем достаточно значительные, как вы можете видеть. Объем здесь был совершенно аномальный практически на границах вот этих вот объемов, где шла огромная-огромная закупка, а потом слив. После чего собственно, данный останавливающий объем и послужил дальнейшему росту вливу капитала, который происходил уже на вот этой вот вершинке, на вот этой горке, да, которая формировалась. Ну и дальше уже мы с вами знаем, что происходило. Происходил 2017 год с огромным обновлением максимумов да, в 20 раз. Ну и что происходит у нас сейчас? То есть мы можем с вами видеть то, что после этого объема объем начал возрастать уже в нашем недавнем прошлом, да, которое было. Ну и дальше следующие объемы, которые уже дали движение цены вниз, которые начали уже его сливать. Вот это вот как раз зеленая, да, которая сформировала такой длинноногий дожи, можно сказать, вот здесь как раз была и игра и сопротивление продавцов-покупателей, и покупателей, лично я так считаю, в которой в конечном счете выиграли продавцы и, собственно, которые побеждают. В данный момент все еще. Что же мы видим далее? Вот это вот свеча, вот, друзья, обратите на нее внимание. Да, вы можете видеть, что на ней объем чуть больше среднего. Я бы не назвал его, конечно, аномальным. И для останавливающего объема, который был вот здесь да, в 2013 году, я бы не назвал, что вот она является таковой. Так как ну, достаточно мал вот если, если бы объем был сравним практически с вот этими хаями или даже превышал превышал был вот где-то на вот этих вот, в этих районах, да, в этих диапазонах то это было бы более вероятно и можно было бы говорить о том, что мы все-таки нащупали дно и в скором времени будет разворот. У меня же складывается такое умозаключение и это конечно субъективное абсолютное мнение то есть вы естественно не должны к нему прислушиваться просто используйте его в качестве информации знаете то есть фильтруйте то что вам говорят особенно крипто блогеры но делайте выводы свои собственные не нужно только слева кому-то доверять в их рассуждениях а еще раз повторюсь это лично мое рассуждение на данный момент я вообще деньги зарабатываю на валютном рынке а не на криптовалютах поэтому криптовалюты я не использую только в качестве долгосрочных инвестиций так вот что же я считаю вот на данный момент происходит? На данный момент происходит все-таки увеличение давления на покупателей, собственно, со стороны продавцов, которые отражаются очень конкретно на графике. И как мы можем видеть, падение продолжается. Дело в том, что на всем протяжении этого падения еще не было перехвата инициативы покупателями, и это говорит о том, что у нас еще все впереди, собственно. А вот эта вот желтая линия, которую видите, она здесь отмечена не просто так. Это, по моему мнению, то дно, тот уровень, который должен будет протестировать биткоин для того, чтобы отыграть свой прошлый рост, да, свое прошлое восхождение. На данный момент у нас падение составляет что там, порядка около 84%, да, если я не прав, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. И я думаю, что мы все-таки еще будем падать, потому что, по крайней мере, на месячном графике здесь абсолютно нигде не видно разворота в данный момент. Нет перехвата здесь инициатив никаких. И, и рано еще говорить здесь о восходящем рынке. Поэтому вот мое мнение, то что мы все-таки еще сходим и дно можно будет нащупывать уже где-то в районе 1200, 1150, 1100 долларов. Я думаю, что вот это вот как раз те цифры, которых мы все с вами так долго ждем. Но, опять-таки, повторюсь, не стоит слепо доверять моим словам и думать, что я даю максимально правильную информацию. Еще раз повторюсь, это абсолютно мое субъективное мнение, аналитическое мнение. Как вы знаете, аналитика, она порой бывает неправа, и аналитик может ошибаться. Также относительно новостного фона, который возник у нас буквально сегодня, это то, что Франция собирается... Становится блокчейн государством. Вот такая вот новость о том, что они хотят инвестировать 500 миллионов евро для того, чтобы сделать Францию блокчейн нацией. Да? Скажем даже так, вот эта вот статейка, в ней идет об этом информация. Я не буду пересказывать, я думаю в самом названии и так все понятно. То есть французы двигаются в сторону блокчейна, а значит должно в будущем все-таки это отразиться как-то на цене криптоактивов как минимум да, биткоина и я уже не говорю о всех остальных но проблема опять-таки в том, что на данный момент пока это все еще только слова все еще только рассуждения посмотрим на конкретные действия сейчас крипторынку нужны конкретные действия а не просто какие-то говорилки и обратная сторона медали естественно негативный фонд, даже без него главный управляющий активами в Европе призывает криптозапрету пока американские институты строят это перевод Google переводчик я так понимаю пока американцы пытаются легализировать криптовалюту и найти способ как это сделать тоже достаточно занятная статейка хотя по большому счету это все говорильня опять таки слова которые по большому счету ни к чему не приводят только лишь сотрясают воздух и частных инвесторов, да, которые все больше и больше разочаровываются в крипторынке и не понимают, что же им делать, и когда смотрят на график, понимают, что, боже, все пропало. Относительно, кстати, говорили говорильни и того, как манипулируют рынком топы различных банков и авторитетные мнения, я подготавливаю интересный материал, я думаю, что он вам будет не лишний, в скором времени он выйдет на канале, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить и... Также включайте уведомления. В самом конце же хотел еще напомнить о том, что, если кто не знает, я совместно с Максимом Лихацким проводим сейчас трехмесячный курс по трейдингу до результата. Это, можно даже сказать, Академия трейдинга. И нашим основным посылом для вас, да, для наших студентов является то, что если вы после обучения, выполняв все наши рекомендации и, и действия, которые мы вам предлагали в течение курса, да, в течение этой Академии, не выходите на доход, Значит, мы возвращаем вам деньги за обучение. Почему так сделано? Потому что только ленивый на этой крипто лихорадке не продавал свои курсы по трейдингу. Так вот, мы не хотим попадать в число тех, которые только говорят, но по факту ничему не учат и не доводят людей до результата. Мы же, в свою очередь, делаем на этом акцент, что мы как раз максимально нацелены на ваш непосредственный результат. Поэтому у нас количество мест ограничено на каждом наборе. Как вы можете видеть сейчас их. Осталось всего лишь 6. Одно в премиум тариф и одно в стандарте. С этим можете ознакомиться, чем отличаются данные тарифы по ссылке в описании. У нас уже один набор есть. Люди уже учатся, уже показывают результаты. Достаточно неплохие для начала, со второй недели уже мы практикуем практическую торговлю. То есть люди начинают торговать либо на реальных, либо на демо-счетах. Это дело абсолютно каждого. Ну и собственно следующий набор второй поток стартует 21 декабря относительно рынков бы хотел еще поговорить то есть этот курс вы не смотрите что он идет под, под брендом крипто теме мы основной упор делаем на рынок валютный да, то есть на рынок форекс на котором непосредственно мы зарабатываем и этому собственно будем учить и вас плюс даем еще две универсальные стратегии на которых вы сможете зарабатывать также и на рынке криптовалют но все-таки наша основная рекомендация это непосредственно валютный рынок, рынок Форекса. На этом, друзья, у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Все ссылочки будут в описании. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне. Там мои контакты тоже есть. Всем большое спасибо за внимание. Жду ваши комментарии. До новых встреч. Пока.